Попал на огонек, завпечатлел снятие и установка комбинации приборов, скажем так, на халяву. Видео не новое, но пусть будет. Электроприводом или ручной регулировкой вытаскиваем с руля на себя максимально, максимально вниз, чтобы было удобнее. И выдергиваем вот эту штуку, как показано на рисунке. Подковыриваем лопатками, кому как удобно. Можно полностью верхнюю половину снять. Ну, кому лениво, можете не снимать. Далее берем палку-ковырялку или какой-нибудь крючок, который под руку попадется. Можно один, можно два без великой разницы вставляете в отверстие с одного бока со второго бока и дергаете она выходит без проблем эта решетка без каких трудностей можете одновременно двумя можете сперва один бок потом второй бок Чуть вытаскиваете, снимаете разъем с аварийки с кнопки аварийной. Тут он уже снят. Товарищ поспешил, но суть ясна будет. Вот разъем. Надавили. ногтем вытащи. Сейчас на снятой. Покажу более подробно эти дырделы, за которые, в которые ключки сувать. Вот, вид снаружи вид внутри вон они откручивать винты понадобится торкс торкс т20 так что запасайтесь заранее Следующим делом выковыриваем кнопопули вот эти. Вытаскиваем разделительные полоски с кнопок. С одной стороны нажимаем, с правой, с левой подковыриваем, вынимаем. Берем опять же тот же крючок. С левой стороны подковыриваем кнопку. Вытаскиваем. Правую кнопку можно крючком, можно выдавить пальцами изнутри. Вот это и не получится. Пальцы не подлезут. Главное не торопиться и все аккуратно делать. Номер кнопки кому понадобится. Откручиваем 5 торксов винтов, 2 с кнопок, одна под кнопкой и два вокруг руля. вынимаем эту штукенцию сверху над, по, над приборами можно подковырнуть лопаткой чуть-чуть аккуратно потому что там в панели приборов идет разъем надо отцепить разъем ну и все что остальное что мешает держится серый выступ утопить красную поднять аккуратно это делать не ломать далее отцепить эти разъемы вытащить отцепить провода ну и как говорится обратно дым труба в исходное той же последовательности с хвоста Понятно, что видео операция не совсем новая, давно уже людьми изведанная, но пусть будет в моей коллекции, может кому-то поможет. Кто-то увидел первый раз. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, Пинками не пинайте, С снимать видео и снимать это все, вот это вот все творчество. Не забывайте, чертовски неудобно. Всем пока.